Всем привет! Мы сегодня пришли на концерт Олега Газманова. Но не знаю, в было написано, что снимать не видео, не фотосъемка запрещена. Снимать посмотрим, если люди будут снимать. Люди собираются, зал почти полный. Мы сидим на балконе, места посерединке. Нам приехала наша бабушка, мы ее взяли с собой на концерт. Вот там она сидит. Как раз промахала. В общем, ждем. Видеоконцерты мы, конечно же, поснимали, но все эти видео останутся для нашего семейного архива. Выставлять их куда-либо может расцениваться как нарушение авторских прав. Концерт нам очень понравился. Такие песни, как «Офицеры», «Бессмертный полк», «Россия», «Весь зал» слушал стоя. А одну песню Олег Газманов исполнил со своим старшим сыном Родионом. Вышли мы с концерта. Тебе понравилось? Да. А какая песня тебе больше всего понравилась? Ну, Россия, наверное. Какая? Россия. Знаете такую песню? Да, мне тоже она очень нравится. Вперед, Россия. Угу. Но одна из моих любимых песен. Ты морячка, я моряк. Ты морячка, я моряк, еще тоже понравилась. Моя одна из любимых это песня "Офицеры". Ну она тоже буквально. Угу. Она и так. В общем, у нас сегодня 1 июня на улице. Днем было плюс двадцать три сегодня, вот вечер плюс восемнадцать очень хорошо, тепло, комфортно. Концерт шел сколько он получается? 20. Два часа? Два с половиной. Ну, чуть больше двух часов. Он начался в 7, закончился в 21, там, в 17, что-то такое. Он начался да. Ну, начался, да. он 7, Начался, да. Он не прямо в 19.00 прозвонил, третий звонок. Ну, на концертах оно обычно так и бывает, что немножко позже. Угу. В общем, сегодня у нас 1 июня, день защиты детей Мы провели его вот так Встретили бабушку К нам приехала бабушка Сходили вместе с ней на концерт Бабочка видела, к тебе сейчас прилетала? Угу, прям над головой а вот, хотя сегодня была еще мысль сегодня в Крокус Сити Холл в Океанариум все для детей было бесплатно посещение, но говорят, что там прям с утра были безумные очереди. Ну, мы не поехали, мы решили, что концерта Олега Газманова нам будет вполне достаточно. В общем, нам очень понравилось, эмоциями он заряжает вот прям на сто процентов, очень здорово и классно провели время. Ну а всем пока!